Российская система РЭП мгновенно превратила истребители ВВС США в бесполезный металлолом. Американские истребители F-22 и F-35 оказались подвержены влиянию российских комплексов радиоэлектронной борьбы РЭП. Об этом сообщает китайское издание NetEase. По данным журналистов, Сирия стала отличным полигоном для проверки российской и американской военной техники. Чаще всего во время сражений военнослужащие практиковали радиоэлектронную борьбу. Китайские военные эксперты отметили, что российское оружие оказалось самым эффективным. Об этом пишет «Палит Россия» в своем переводе статьи Netis. Аналитики напомнили инцидент, когда неизвестный комплекс РЭП, предположительно российский, мгновенно вывел из строя американский истребитель F-22. Система буквально мгновенно превратила истребитель ВВС США в бесполезный металлолом. Пилот самолета был полностью дезориентирован. То же самое происходило с навигационной системой F-35. В результате воздействия неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы пилоту пришлось возвращаться домой по памяти, уточняют авторы. В китайском СМИ полагают, что самые передовые истребители пятого поколения американских ВВС. F-35 и F-22, подверглись воздействию системы Красуха-4. После инцидента добавляют эксперты, в Пентагоне всерьез задумались над разработкой собственных комплексов РЭП, которые бы не уступали российским, а также над тем, чтобы найти наиболее эффективный способ защиты своих истребителей от электронного воздействия неприятеля. Резюмировали обозреватели NetEase. Всем спасибо за просмотр.